Друзья, привет! На связи Мила Колоколова и сегодня мы говорим про такую тему «Можно ли инвестировать тем, кому уже 45-50 лет и даже больше и во что конкретно инвестировать?» постараюсь изложить вам на основе того опыта, который у меня есть по работе с такими клиентами, как я вижу эту ситуацию, во что бы я рекомендовала инвестировать, если есть такое желание и возможности. Но прежде чем мы поговорим об этой теме, я вам очень рекомендую скачать мой бесплатный PDF-планер – это блокнот финансового благополучия на ближайший год, который пригодится вам в том числе и в финансах, и в инвестициях. Там есть даже список литературы по финансовым который я вам очень рекомендую. И независимо от вашего возраста, независимо от вашего социального положения, от того, где вы живете, от того, замужем вы или нет, если у вас дети или нет, вам это очень сильно пригодится, в плане своего финансового роста. Из него вы точно узнаете, какие конкретно шаги нужно сделать, чтобы денег стало больше, а расходов стало меньше. Очень вам рекомендую сделать это прямо сейчас по ссылке ниже. Кстати говоря, обязательно досмотрите сегодняшнее видео до конца, потому что в конце вас ждет розыгрыш книги Ричарда Брэнсона «К черту все, берись и делай», который я объявила несколько видео назад. Обязательно досмотрите. Итак, говорим про инвестиции для тех, кому 45-50 лет. Ну, во-первых, многое зависит от вашего финансового состояния, потому что возраст это не критический момент. Критический момент это то, какими ресурсами вы обладаете. То есть, какое количество денег у вас есть наличие, какое количество времени и какой опыт у вас есть. От этого будет зависеть ваши стратегии и немаловажный момент – это готовность к рискам. Потому что все люди абсолютно разные. У меня есть клиенты, которым по 60 лет, но которые готовы брать кредиты им дают, которые очень динамичные, которые не боятся рисковать, которые много чего в жизни попробовали и готовы в разные входить в проекты, в том числе и очень рискованные. При этом есть люди, их подавляющее большинство, все-таки на них я больше ориентируюсь те, которые хотели бы иметь лучше-меньше, да точно, да максимально надежно. Поэтому все-таки бы я делала упор на то, что в вашем портфеле, инвестиционном портфеле должно быть не больше 20% рискованных стратегий, а лучше даже не больше 10-15% от всего капитала. То есть если в вашем распоряжении миллион, то не больше 100-150 тысяч рублей вы можете потратить на рискованные проекты. Все остальное в низко рискованных в максимально надежное. Пусть оно будет менее доходное, но оно будет точно ваше. Что это может быть? Это может быть недвижимость, жилая недвижимость, коммерческая недвижимость, которую вы будете сдавать в аренду сами или с помощью управляющих компаний. Я вам рекомендую максимально делегировать, не заниматься размещением объявлений, не заниматься заселением-выселением. Весь этот процесс делегировать. Лучше получать меньше денег, но Эту работу будет проводить э, управляющая компания, которая профессионально занимается своим делом. Лучше вы получите на 10-15% меньше, зато точно у вас не будет головной боли, какие счетчики, кто вам какие показания должен передать, за что, куда нужно оплатить, кому что, где какую дырку залатать, где какую проводку починить я вам рекомендую обязательно страховать свою недвижимость от всевозможных потопов, пожаров, причинения вреда третьим лицам, чтобы просто не волноваться. Если это коммерческая недвижимость, также можно нанять управляющую компанию, либо заниматься самостоятельно. Но почему недвижимость? Потому что это ваш актив. В случае, если вам нужны будут деньги срочно, вы всегда можете чуть-чуть опустить цену и продать чуть ниже рынка, но зато это сделать достаточно быстро. Вы всегда можете заложить свою недвижимость, если она у вас куплена без кредитов, и вынуть какую-то часть денег. Вы также сможете сдать в аренду ну и так далее. То есть, у вас есть несколько опций, несколько возможностей, несколько вариантов. Я вижу очень большой потенциал в торгах по банкротству. Если у вас есть время, если у вас есть возможность мониторить этот рынок, мониторить аукционы, которые постоянно проходит если у вас есть интерес к этому вы это можете делать самостоятельно либо опять же делегировать этот момент но тоже искать те объекты, которые продаются гораздо ниже рыночной стоимости, которую вы впоследствии могли бы либо оставить себе, либо перепродать. Это уже на вкус и цвет зависит от вашей стратегии, опять же, от вашего типа и от желания получить прибыль либо большую в моменте, либо в долгосрочную, но чуть поменьше. Также это может быть возможны акции, облигации, фондовый рынок. Выбирайте те, которые принесут вам в долгосрочной перспективе хорошие результаты. Что я имею в виду? Когда вам не нужно постоянно заниматься и мониторить рынок, когда вам не нужно покупать, продавать, снова заходить в сделку, выходить из сделок, рассматривайте те варианты, когда вы можете один раз вложить деньги и получаете постоянные дивиденды, там раз в квартал или раз в год, рассматривайте купонные продукты, посмотрите на индивидуальный инвестиционный счет сроком на 3-5 на 5 лет и больше, Посмотрите там где вам будет лично понятно куда вы инвестируете вот это очень важный момент вы должны абсолютно четко отдавать себе отчет что вы знаете как работают деньги что это за инструмент каков механизм и какие ваши риски я вам рекомендую не самостоятельно ни в коем случае заходить в сделку а всегда проверять те договоры которые вы подписываете вести переговоры с основателями компании с той страной со своей поддержкой то есть брать юриста, брать бухгалтера. Не надеяться только на свой опыт, не надеяться на отзывы в интернете или вам ваша подруга, соседка подсказала. Всегда используйте помощь профессионалов, независимых профессионалов, которые вам совершенно четко могут сказать, что да, вот в случае неудачи в этой стратегии вас ждут какие то потери, такие-то риски, в этой стратегии такие-то. Чтобы вы могли все взвесить и принять свое абсолютно разумное решение. Потому что, к сожалению, очень много сейчас лохотронов, мошеннических схем. И если в 30 лет ты рискуешь, и ты понимаешь, что у тебя еще есть время, ты можешь исправить, ты там потерял, здесь заработал, у тебя больше сил, больше энергии, то когда тебе 60-70, у тебя просто нет этого времени. Поэтому нужно стараться выбирать максимально консервативные инструменты, там, где ты видишь действительно хороший выхлоп, хорошую надежность. И, кстати говоря, если у вас есть опыт инвестирования или ваши родители, может быть, ваши знакомые, близкие, которым уже за 45, 50, 60 лет, который имеет хороший, позитивный, интересный инвесторский опыт, обязательно напишите в комментариях, что это за опыт, в чем он заключается, куда конкретно они вкладывают деньги и какие у них результаты. Будет очень интересно. Итак, пришло время разыграть книгу Ричарда Брэнсона "Чертов все, все, возьми, сиделай», а также мою книгу, которая пойдет в довесок. Мы вам отправим две книги, и сейчас я методом тыка из комментариев, которые вы оставляли к видео о моих четырех любимых мотивационных книгах. выделились там своей литературой. Очень-очень много полезных, интересных книг я там нашла. На некоторые из них я в ближайшее время сделаю обзор. Ну а сейчас я методом тыка выберу победителя. И, уважаемый победитель, пожалуйста, напишите мне в личку, свяжитесь со мной, напишите, что вы победитель. Лучше пишите мне в инстаграм сразу свою почту, по которой буду отправлять. Итак, поехали, поехали, поехали. Оп. Так, выиграла у нас Татьяна Фарзалиев. Харв Экер она предложила книгу «Думай как миллионер». Татьяна, я вас поздравляю, именно вам отправляется в подарок книга Ричарда Брэнсона и моя книга «Путеводитель по созданию бизнеса в интернете для женщин». Поздравляю!